Приветствую, мои любимые яркожители, с вами Елена Дегурова и сейчас в этом аудио обращении я хочу пригласить вас на процесс, который состоится в августе, и это будет очень необычный процесс. Возможно, вы уже слышали, читали у астрологов, людей, которые занимаются духовными практиками, что очень важные дни с 8 по 12 августа. Это завершение квантового скачка, и этот квантовый скачок – переход в новую реальность. Но квантовый скачок – это не нечто что-то инородное. Мы все его проходим. И квантовый скачок, прежде всего, это скачок сознания. Это скачок осознанности. И крайне важно понимать, что... Для того, чтобы произошел этот квантовый скачок, для того, чтобы мы с вами активировали наши таланты, для того, чтобы мы трансформировали то, что нас держит еще в старой реальности, необходимо с этим работать. Но не просто что-то проговаривать или бегать там, медитировать, а важно работать на клеточном уровне. Потому что не наш ум, не наше сознание, движет этим процессом а наша осознанность а осознанность находится в подсознании с которым мы осознанно работать в общем то не можем и поэтому я приглашаю вас на процесс во время которого мы совершим квантовый скачок в эту новую счастливую реальность где душа обретет свободу а изобилие благополучие процветание любовь здоровье это возможность войти в новый мир когда перемены наступят и при том они наступят достаточно быстро потому что процесс создания физической реальности должен вызвать у вас удовольствие и быть легким и я уверена что жизнь должна быть без страданий без страхов в жизни все должно происходить как по волшебству, и именно это отмечают те люди, которые проходят мои процессы раз за разом и видят свои результаты, колоссальные результаты. Прежде чем начать создавать новую реальность, важно интегрировать старые программы, то есть не избавляться от них, не ломать их, не отпускать их, а именно интегрировать старые программы в новую реальность, вы не можете от них избавиться, они есть в вас, и это большая иллюзия, шизотерики, когда вам рассказывают, что избавьтесь от старых программ, да нельзя от них избавиться, их можно трансформировать и интегрировать, чем мы и займемся с вами на этом августовском процессе, который будет не просто процесс, а будут звезды движения всей вселенной происходящее во всей вселенной способствовать этим изменениям интеграциям трансформациям. Мы перейдем к определенным структурам для формирования реальности в резонансе с душой. ведь часто люди отказываются от своих желаний души обменивая на то, что называется, ну, такая 3D-программа. Представьте вот, что ваша жизнь – это волшебная игра. И научившись пользоваться определенными настройками, вы сможете жить совершенно иначе, по-новому. Вот в другой реальности, в красочной, чистой, светлой, радостной, полной любви, а в результате вы становитесь источниками изобилия внутри самих себя – автономными и безграничными я проведу мощные практики и эти практики они будут записаны изначально на местах силы места силы северной осетии места силы южной осетии а, сначала а, этот процесс будет проходить а, в, без трансляции как-то те люди которые а, души людей которые а, посчитают сейчас для них важным и ценным отправиться в это путешествие, там я буду работать либо с группой, либо индивидуально, в зависимости от того, какой вы формат участия выберете. Их будет, как всегда, несколько форматов, от массового до индивидуального. Несколько форматов. У меня всегда несколько форматов, потому что я не могу каждому дать индивидуальный формат, и понимаю, что финансово недоступно всем индивидуальный формат, но прикоснуться к этому волшебству хочется всем. И более того, если у вас на данный момент есть возможности только на массовый процесс, это уже отлично. Значит, ваша душа уже откликается, ваша душа уже готова соприкоснуться на безопасном для вас уровне с квантовым переходом. Это будет уникальный а, трансформационный процесс. И самое главное, то, как я люблю, это моя пожизненная функция, это моя, не знаю, это мое внутреннее я. Все должно происходить быстро, легко и как мы того пожелаем, точнее наша душа. Но сегодня нам ведь что-то мешает с вами да, создавать эту новую реальность осознанно, вот, вот на уровне подсознания. Что же нам мешает? Вы недовольны своей сегодняшней жизнью? Сто процентов. Это мешает, ребят. И будут практики, которые будут трансформировать это состояние, когда вы скажете, я уже живу хорошо и хочу еще лучше. Вы прям прочувствуете это а, от практики к практике. Вы недовольны своим внешним видом, и мы это будем трансформировать. Вы недовольны мыслью о том, что через пять лет вы будете делать то же самое, что и сейчас. Мы это трансформируем, и поверьте, в течение ближайших трех месяцев вы уже начнете делать что-то другое, по-другому, иначе. Вы не чувствуете себя сегодня счастливым человеком? Поверьте мне, это тоже мы проработаем, и это тоже мы трансформируем. Вам уже страшно что-то менять в своей жизни? Я с этим работаю каждый день, и я помогу вам это преобразовать. У вас мало денег, и они все время улетают, как песок сквозь пальцы? Ребят, с нами вы начнете получать Большие деньги. Возможно, вы чувствуете, что проживаете не свою жизнь. Как мне это знакомо. И я с этим умею качественно работать. Вас уже давно ничего не вдохновляет, поверьте мне. Попав в наше общество, в наш клуб яркожителей, вы будете вдохновляться сами собой и жизнью вокруг каждый день, каждую минуту и каждую секунду вы только и живете мечтами о будущем, что что-то волшебное произойдет, но ничего не происходит, уже куча пройдена тренингов, ребят, вы увидите, что вам не нужно огромное количество тренингов. Все есть в вас, вы есть ключ, и это я могу раскрыть в вас во время нашего трансформационного процесса. Вот лишь некоторые результаты, которые вы получите, побывав на нашем процессе. Не мгновенно, сразу говорю, не мгновенно, я не волшебная палочка, я не занимаюсь магией, я занимаюсь трансформацией вашего сознания на клеточном уровне. И для того, чтобы произошли качественные изменения, все должно измениться на ментальном уровне, на физическом уровне на клеточном внутри вас программы меняются и лишь потом ситуационное изменение в вашей жизни тем не менее какие-то результаты вы начнете замечать уже во время процесса и в ближайшее время после него что будет происходить для начала мои все процессы все практики которые будут происходить это будет направлено на исцеление и восстановление всех поврежденных клеток ДНК. То есть будем работать с каждой вашей клеточкой. Здесь очень важный момент. Те люди, которые будут на массовом процессе участвовать, это будет работа с... Ну, понимаете, вот вы, вы, вы привлечетесь, да, вот там тысяча человек будет, пять тысяч человек будет, и у вас у всех что-то будет схожее. А какое-то направление будет повреждено, так скажем. И вот я в массовом формате буду работать с вашими клеточками ДНК. И, конечно же, те, кто будут работать в групповом формате, там будет более суженная работа с, именно с этой группой дополнительно помимо массовой работы. С теми, с кем я буду работать индивидуально, там будет именно индивидуальная работа. Сначала на местах силы, потом во время процесса, который будет проходить онлайн. Итак, все, что я сейчас перечислю, все, что будет происходить, оно будет происходить вот в таком формате массово это да послабее но и значит вам пока этого достаточно групповой формат направленность именно на эту группу и взятие всех вот этих программ группы и индивидуально это уже просто вип-вип-вип и так исцеление и восстановление всех поврежденных клеток днк освобождение от эмоциональных травм блок и негативных программ Избавление от депрессии, панических атак, тревожности. Мы будем снимать напряжение и избавлять вас от страха и чувства тревоги. По всем этим вопросам, которые перед этим я озвучила, то, что вам мешает. Исцеление тела и сознания, потому что работа на клеточном уровне, она не только меняет мышление, она восстанавливает ваш организм. Стимуляция мыслительных процессов и укрепление памяти. Да, это тоже такой результат отмечают люди, которые со мной занимаются. Исцеление нервной системы, болезни сердца, устранение различных патологий. Это не мгновенно, еще раз я не занимаюсь лечением, но исцеление вашего организма, потому что идет работа по принципу квантовой физики на клеточном уровне, это факт. Активация и балансировка всей чакральной системы. Мы приведем ваш организм на ментальном уровне и на физическом уровне в гармонизацию относительно эталона вашего состояния счастья. У вас благодаря всему этому процессу повышается Повышается энергия клетки, тем самым укрепляется еще и иммунная система, избавление от бессонницы. Все это ведет к тому, что вы постепенно шаг за шагом трансформируете старые программы, которые говорили «деньги – это плохо, деньги – это зло, отношения – это вред». Счастливых отношений нет. То есть то, что ваши клеточки впитали а, от вашего рода, от ваших воплощений, от вашего опыта уже здесь, в этой жизни. Все это мы будем трансформировать и интегрировать в соответствии с новыми вибрациями нового мира, новой реальности. Для кого этот процесс? Для тех, кто запутался, застрял и не может найти выход. Для тех, кто хочет все изменить и совершить квантовый скачок. Но, ребят, изменить не потому, что вам плохо, а потому, что вы хотите по-новому. Вы хотите поиграть в новую игру, в счастливую жизнь. Для тех, у кого есть желание выйти на этот новый сверхуровень, потому что люди, которые участвуют в этих процессах, они отмечают а, активацию своих новых способностей. Данный процесс квантового скачка – вашего сознания меняет реальность по вашему желанию И я вас приглашаю на этот процесс который пройдет в августе с 8 августа с 8 по 15 августа я буду проводить практики на местах силы Северного и Южной Осетии. Я буду проводить их без онлайн-встреч, потому что там, где мы будем, просто не будет связи никакой, даже плохой. Это будет работа группа, это будет у меня список, массово это список, группа это список, индивидуально это фотографии, с которыми я буду работать вибрационно. Обычно это происходит таким образом, я объявляю время, когда я работаю, провожу практику с массовой группой, те, кто на массовом процессе, потом есть отдельное, извините, звоночки заходят, потом есть время, когда работаем мы с группой, и вы будете знать это время, и у каждого, кто будет на индивидуальном процессе, будет свое время для индивидуального процесса. Потом, после 16 числа, я пропишу даты, когда будут онлайн-процессы с записанными практиками на местах силы. Для массовой группы это будет практика каждое утро или какие-то дни утренние, да, вы можете присоединиться и пройти процесс, когда я буду работать без выхода в онлайн. Второй момент, групповая практика, она будет проходить в определенные дни, когда... Мы будем присоединяться к массовому процессу в онлайне. Я также буду отвечать на ваши вопросы, работать с группой совместно. Да, массовый я тоже работаю с группой, но без выхода в онлайн. И вы в течение дня можете присоединиться в любое время. Групповая практика, она проходит в определенное время с выходом в онлайн ответы на вопросы. Вы также можете присоединиться в любое время, активировать. У нас нет времени, нет пространства. И плюс, плюс индивидуальная работа, это будут также назначены дни. Обычно с индивидуальными я работаю каждый день. Да, то есть если групповые и массовые, это будут назначены дни, то с людьми, которые на индивидуальном процессе, идет работа каждый день. И идет а, более усиленная работа, поэтому там это уже более колоссальные такие результаты, это более а, интенсивная работа. Но здесь должна быть готовность человека, а, даже не, не не ума, а души. Поэтому, ребятки, я коротко описала то, что будет происходить приглашаю вас на эти процессы заявочку вы можете оставить по ссылкам под этим видео и задать можете вопросы в личку я понимаю что то что я провожу это не проводит никто на земле вообще поэтому вам не совсем понятно что это такое но здесь в общем-то и объяснять тяжело, а если хотите более детально понять, как я работаю, посмотрите в ютубе мое видео «Принципы квантовой физики Дегурова», и вы хотя бы чуть-чуть будете понимать, ну просто вам ум свой хочется покормить, можете покормить. Можете также в ютубе набрать вибрационные практики Дегурова, вибрационный процесс Дегурова, ну вот какие-то ключевые слова только с моей фамилией, потому что слово «вибрационное» уже используют все, даже гадалки. Ну, вот, а, присоединяйтесь к процессу, чувствуйте душой, а не думайте головой, а, ваша душа точно знает, надо вам сюда или нет, а я с радостью вас встречу а, на процессе, с радостью вас проведу через этот квантовый скачок, помогу вам его пройти, повысить сознание, повысить вибрации и в новой реальности жить так как хотите вы, как хочет ваша душа, а не ваш ум. До новых встреч, мои дорогие друзья, мои любимые яркожители. Всем прекрасного перехода, потому что затронет он всех и каждого, независимо будете вы на процессе или нет, а процесс вам поможет активировать лучшее, что вы можете активировать в это чудное время. Пока-пока, ссылочки под этим видео, если не видите ссылочек, пишите мне в личку. Везде в соцсетях я так и есть Елена Зигурова. Пока-пока. Всех нежно обнимаю в комментариях.